Привет всем! Все, наверное, знают проблему на калинах. Одна из проблем это вот болтание вот этой ручкой. Кратко расскажу, как можно будет это устранить. Вот она, эта ручка. И вся проблема, вся проблема вот в этой штучке. Она со временем Ослабляется и болтаться Так, что я сделал? Так, я что сделал? Я вот эту вот штучку снял и поработал вот с этой частью. То есть я ее уменьшил. Отверткой разжимал и уменьшал, чтобы вот здесь вот эта вот чашка, вот эта чашка, уменьшал ее, чтобы она была за подлицо стояла. Вот, этой, вот здесь вот за подлицо было вот эту выровняешь выровняется вот этот, вот, выравниваешь и вот здесь вот видите да вот блестит это я обтачивал напильником напильником стачивал чтобы было прилегание хорошее вот, сейчас, чтобы хорошо прилегало, прилегало вот на это еще короче выступ и я ее порогом сделал вот здесь вот видно не шатается больше не дергается а здесь и это не дергается вот и все все спасибо спасибо до свидания